Вот, предположим, сейчас объявят мобилизацию. Понимаете, одно дело, когда вот этих вот сельских парней, которые э, идут э, как... Извините меня овцы э, на заклание, потом э, э, но это слова, ну, про это говорили, связать, да? мы их видим, да, вот которые, которым потом говорят, ой мам, я в плену, я в Украине, нам сказали, что мы на учение идем, нам, нас не предупредили, а оказалось, что э, мы идем там на, на настоящую военную операцию, нам сказали, что нас тут будут э, встречать как освободителей, а нас здесь убивают, там, я помню, вот, я много смотрел этих видео, но меня потрясло одно где парень рыдал и говорил типа всю нашу роту перебили я один живой остался вот, вот, вот эти там могут провинциальные малограмотные пацаны они может быть там еще и пойдут на заклад а вот Столичная молодежь, которая, которая, может быть, до недавнего времени была абсолютно аполитичной и совершенно не интересовалась ни политикой, ни Путиным, ни тем, что происходит в соседней Украине и, может быть, даже так. Слушая в полу то, что говорится в пропагандистских передачах российских телеканалов, вот сейчас, когда до них дойдет, когда им объявят, что типа все а все, все, все вперед, шагом марш, военкоматы на призывные пункты, я думаю, что они, они на, на, на бойню не пойдут. Я думаю, что вот реакция, скажем, на попытку объявить мобилизацию будет саботаж призыва. И, кстати, я думаю, что вот одна из форм протеста, которую мы будем наблюдать в ближайшее время в России, это, так сказать, массовые итальянские забастовки. Люди могут бояться действительно выходить под пули национальных гвардейцев, но идти на работу и там сидеть ничего не делать, не выполнять никаких ука... особенно если речь будет идти там, о каких-то невоенных организациях. Запросто. И, кстати, итальянскую забастовку могут устроить и бойцы тех подразделений, которые там где-то блукают э, по лесам э, Сумщины или Харьковщины, или Черниговщины. Э, мы, же, мы, же, мы же видим, э, как они попадают в плен, в каком они находятся, скажем так, морально-волевом состоянии. Мне рассказывали, что есть случаи, когда где-нибудь там в той же самой Сумской области попадают заблудившиеся вот эти вот их там тамнеты да, на посты территориальной обороны, и мужики им говорят, слушайте, мы вас не убьем, давайте сливайте солярку из ваших бронетранспортеров okay. и сказал бы я там, на на подворачивается одно такое крепкое словечко, гуляете вон туда вот на север, вот в том направлении, а вот, а там скажете, что...